друзья меня зовут елена туманова и сегодня я вам расскажу как вы можете сделать себе яндекс карту виртуальную яндекс карту необходимую для того чтобы совершать различные покупки через интернет для того чтобы создать виртуальную карту яндекс вам нужно во-первых создать электронную почту яндекс.ру далее создать свой яндекс кошелек это все очень просто и следующий момент переходите в раздел деньги если у вас еще яндекс кошелек не создан наберите в интернете как создать яндекс кошелек это буквально две минуты вы можете пользоваться как неидентифицированный пользователь у вас будет определенные ограничения по переводам и можете его идентифицировать тогда увы будете пользоваться ну, более таким широким функционалом, то есть большим, большим количеством денег вы можете оперировать. Так вот, для того, чтобы открыть свою виртуальную карту, нажимаете карты Яндекс Денег, вам вот здесь получают такое вот черненькое меню, можете заказать себе пластиковую, оно стоит небольшие деньги на три года, виртуальную, бесплатную, мультивалютную тоже она платит, есть абонентская оплата, либо можете привязать сюда новую карту какого-нибудь банка. Нас интересует виртуальная, поэтому нажимаем виртуальная. У меня уже есть виртуальная карта, но вы делаете вот следующим образом. Обязательно э, читаете все, что написано. Виртуальная карта Ядрес Денег работает не только в интернете, но если добавить карту в Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или Charming Pay и платите в реальном мире. Если подключить пакет «Мультивалютные карты, можно тратить валюты в поездах и в интернете. И нажимаете кнопку «Получить виртуалку». Карта выпускается бесплатно за 3 секунды и готова к работе сразу. Общий баланс с Яндекс.Кошельком в деньгах – это очень удобно. Получаете кэшбэк, комиссии и другие условия. Обслуживание бесплатно, пополнение бесплатно через Сбербанк и Евросеть связной. Платежи без комиссии, снятие, переводы будут с комиссией. Но вот здесь я хочу сказать, что если вы переводите через компьютер с Яндекс-кошелька на Яндекс-кошелек другому пользователю, с вас возьмут комиссию. Если же вы переводите с Яндекс-кошелька на Яндекс-кошелек через мобильное приложение, комиссии нет. Поэтому выгоднее, конечно, делать переводы другому пользователям яндекс кошелька только через телефон срок действия один год кэшбэки и так далее и нажимаете кнопку получить карту она тут же получается у меня же есть карта таких виртуальных карт вы можете открыть сколько угодно и это очень удобно допустим для того чтобы оплачивать покупки в нашем интернет-магазине в у меня несколько аккаунтов в этом магазине и чтобы я могла оплачивать все эти три аккаунта то нужно нужны разные номера карт так вот если вы создадите там, 3 4 5 карт в яндекс кошельке все они будут привязаны к одному счету то есть к одному яндекс кошельку вы спокойно оплачиваете сколько хотите своих покупок Значит, смотрите, можно добавить в Google Pay, тогда она будет работать или в Альфа Pay, она будет работать на физическом уровне, то есть вы подносите телефон к терминалу и с вас списывается та сумма, какую вы хотите. Но в основном, конечно, виртуальная карта, если у вас нет такой функции Google Pay или Apple Pay, то... Она работает, конечно, только через интернет. Пин-код можете поменять, данные карты посмотреть, нажимаете «Посмотреть», вам придет на телефон оповещение. То есть как, как только вы сделаете вот эту карту, вам сразу же придет на телефон номер карты, срок годности карты и CV-код. Здесь не пишут вашу фамилию и имя, поэтому просто в интернет-магазине вы пишете латинскими буквами свою имя и фамилию и все проходит вот здесь вот можно реквизиты карты посмотреть сделайте все по инструкциям так что здесь еще можно посмотреть справка по карте давайте посмотрим вот очень удобно то о чем я говорила виртуальная карта это настоящая банковская карта мастер -карт это как раз то что подходит для нашего магазина но без пластика работает в реальном мире сказала как и вот здесь номер карты хранится на сайте Яндекс Яндекс.Денег. Срок действия код CV-код приходят в СМС, чтобы заплатить, укажите эти данные в интернет-магазине или... В платном сервисе, то есть куда где вы хотите. Карта и кошелек – это дополнение друг к другу. У них разные номера, но баланс общий. Поэтому это очень и очень удобно. Если вы пополнили кошелек, деньги сразу же можно тратить в любом интернет-магазине. Если вы заплатили с карты, баланс кошелька уменьшился. Карта бесплатная, действует один год и работает только для интернета. Комиссии за платежи нет. В общем, внимательно вот здесь вот все посмотрите. Так, анонимные пользователи могут тратить с карты до 15 тысяч рублей и за, один, за один раз, и 40 тысяч в месяц. То есть видите, здесь ограничения по карте. Если вы именной кошелек, до 60 тысяч за раз. Если вы идентифицированные пользователи, то здесь уже совсем другие цифры. Кэшбэк, баллы, как получить карту. Карта выпускается мгновенно. В разделе «Карты Яндекс Денег" нажимаете на кнопку, вводите свой пароль и готово. В кошельке есть карта. Нюанс. Для карты нужен привязанный телефон. Без него нельзя. Поэтому все это можно сделать. Как платить с карты и где именно? В интернете по реквизитам карт. Если магазин просит имя владельца, пишите свои имя и фамилию латининцы. То есть не проблема, потому что виртуальные карты, они без, без имени. Вы просто самостоятельно пишете латиницей, своими фамилию, и у вас все будет действовать. Платежи на иностранных сайтах, то есть то, что для нас важно. Если у вас именной или идентифицированный кошелек, вы можете платить с виртуальной картой Яндекс «Яндекс.Денег» на любых сайтах в России и за рубежом. Если вы еще не указали данные паспорта, кошелек считается анонимным, платежи будут приниматься только в российских интернет-магазинах. Поэтому, когда вы сделаете виртуальную карту, для того, чтобы у вас вы могли делать покупки на иностранных сайтах, обязательно отправьте свои реквизиты паспортные, то есть данные для платежа на иностранном сайте. Помимо стандартных реквизитов карты у вас могут попросить дополнительные данные. Домашний адрес, адрес 1, адрес 2, улица, регион и так далее. Поэтому сделайте э, все, как здесь написано. Сказано, идентифицируйте этот кошелек, то есть отправьте свои паспортные данные. После того, как все подтвердится, вы можете заказывать с помощью виртуальной карты Яндекс Денег любую покупку на любом сайте мира. На этом я с вами прощаюсь и до следующих встреч.